Хочу поделиться с вами рецептом простого, но безумно вкусного итальянского блюда, фетучини с грибами и ветчиной, блюдо идеально для праздничного ужина. Как и все итальянские блюда, фетучини с грибами и ветчиной, не сложен в приготовлении, главное, это правильно сделать соус, от него зависит успех всего блюда. Для приготовления фетучини с грибами и ветчиной нам понадобятся сливки 25 жирности, шампиньоны и самый главный ингредиент, Паста фетучини, смотрим рецепт с фото. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. Подготовьте все ингредиенты. Отварите макароны, добавив масло подсолнечного, отварите грибы минут 5-7. Теперь соус. На сковороде разогрейте сливочное масло, добавьте муку, хорошенько посолите. Перемешайте тщательно, добавьте сливки и грибы с бульоном, в котором они варились Зелень промойте, ветчину нарежьте тонкими полосками, уже перед подачей добавляем к фетучини. Вкусняшки, подписавшимся Поливаем макароны соусом, сбрызгиваем тертым сыром Вкуснее тем, кто подпишется Как и обещали, расскажем ингредиенты Паста фетучини, 150 грамм, сливки, 100 миллилитров, шампиньоны, 200 грамм, ветчина, 100-150 грамм, мюка, 2 столовые ложки, пармезан, 50 грамм, масло сливочное, 40 грамм, количество порций, 3. Не пропустите самые вкусные, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Люблю вас, друзья, жду снова.